в целях не непопадания грунтовых вод в данный лоток и в данную трассу трубопровода. И после того, как они сейчас закончат гидроизоляцию, соответственно, они закопают это все и будет уже восстановлено асфальтовое покрытие.